Здравствуйте, мои хорошие. Сегодня я с вами буду украшать тортик. Тортик здесь у меня сегодня красный бархат. Вот я уже начала немножко вот обмазывать. Меня просто попросили сегодня в комментариях прочитала, что я показала, как я выравниваю тортик. Ну я вот решила еще раз показать. Я уже сколько раз показывала, но еще раз покажу. Значит, красный бархат. Тут у меня вот три коржа. Вы видите, да? Вот, ну что, ну коржи, ну у меня есть на канале этот тортик, я уже делала коржи, показывала все, вот. здесь мука, сахар, какао, соль, сода, яйца, масло подсолнечное, кефир, краситель, вот, так что кому интересно, заходите на мой канал, вот и смотрите тортик красный бархат. Крем здесь у меня сливочная масса 200 грамм, сахарная пудра тоже 200 грамм и творог вот мягкий 400 грамм. Все больше ничего. Так вот я вот верх я сделала белым, да, и вот окрасила мариколор розовый. Вот я тут промешаю немножко вот крем. Я вот поделила уже как всегда, вы знаете, я по тарелочкам сразу распределяю, какие цветочки я буду делать и сколько цветочков примерно и вот так вот это я оставляю всегда уже чтобы тортик выровнять немножко вот так вот обмазываем бока можно было вот белым до да, аэрографом Но не хочу рора брать сейчас мне сегодня лень уже такая лень что это уже невозможно просто так устала с этим ремонтом, это кошмар. Еще не доделали. Сегодня только вот муж потолки там подбивал, в двух комнатах, дети, где дети будут, вот, две комнаты делал. Пластиком мы отпивали. Красивый там такие для девочек. Вот мы брали с цветочками. Пластик уже красивый такой вот. Где Миша? Такой. Тоже с рисунком. Вот. И в зал. В зал я хочу чисто белый. Без рисунка, без ничего. Белый и все комната будет. Так что, ну я как сделала ремонт, может сниму, покажу. Может быть. Так вот я выравниваю. Сейчас пока так наношу крем. Сейчас буду палеточку мочить водичкой. Хорошо надо мочить. Я всегда хорошо мочу. И тогда оно получается ровнее. Водичку можно брать и теплую, и холодную. Я всегда беру комнатной температуру. Вот так вот сделали. Так, и вот немножко вот остался крем. Вот, если что-то не хватит. От сюда отдельно. и сейчас будем выравнивать каждый выравнивает по-своему кто как хочет так и выравнивает. можно да брызать прям вот попшака типа брызать водичка сверху можно руками вот так сбрызать немножечко вот так вот я провожу не спеша, вот так вот. Я. я не вытираю ни салфеткой ничего, я вот тут водичкой хорошо вот промыла ее чистенькая и снова вот так смотрю где нужно. Бока мне не обязательно выравнивать хорошо, я буду полностью бока все будет в цветах. Меня она попросила. Она в одноклассниках у меня видела такой тортик. Я, я одинаковые не делаю торты. А сделаю там как-то фон торта. Хоть фон торта, но я сделаю другим цветом. <coughs> Дальше вот я опять получила палеточку. И так веду. Так провела. Так так продолжаем. И спеша вот так и ведем. Вы видите сразу вот так добавили крем немножко. И сейчас подлеточкой опять же намочили ее. Видели вот вот. опять же рост. Рост. Вс ⁇ Так, не спеша она не спешит чтобы крем вот так не тянулся резко если будете спешить он может вот тянуться следом за палеточкой вот сейчас добавим видите он выглядывает некрасиво и мы сейчас вот так раз и все добавили вот сейчас. все равно тишу делает Уж давай. Выровняли. Все. Ну, вот тут края немножечко вот так раз. Ну, края я, же говорю, не буду сильно так прям выравнивать хорошо. Они мне не нужны сегодня. Все будет в розочках. Розы будем сегодня делать. Опять розы. Я не виновата. Мне, как сказали, такие дела. Я сейчас вытру под ложечку. Будем продолжать. Так, все ставлю я на свой столик. Этот столик я не покупала. Может, кто не знает еще? Не делал мой муж. Такой столик. Так, вот так. так и я, значит, что я хочу сделать? Опять же, зубочисткой отмечу, что мне нужно. Буду сеточку такую делать. Небольшую. Беру зубочистку. И отмечаю сейчас. Ой, ну, в стул. Сейчас. Так. Ох, жарко опять. Так, отмечаем вот здесь. Так. Вот я уже делала такие. Снова так вот. одну большую тони Будем таких небольших тогда сделаем. Вот так вот. Вот. Сделали, да? Нарисовали. Беру. Насадочка 2. Дырочка. Беру белый крем. Я делаю на одну порцию 150 грамм белка 400 грамм сахара 100 грамм водички сироп варю 7 минут кислоту лимона вот у меня часто начали спрашивать когда я кидаю кислоту лимона вот когда я выключаю уже в сироп кидаю Бросаю кислоту лимонную и выключаю вот сразу и хорошо промешаем сироп, а потом добавляем в сироп в крем. У меня на канале есть, как я делаю крем. Все показывала за кислоту лимона просто спросили я вам ответила. так вот и я обложу вот этот рисуночек, вот так вот сначала так, вводим и я буду сразу вот делать решеточку вот такую сеточку куда-то и порвалась видите быстро начала тянуть а вам не видно вот так вот. Так. И сразу вот так вот мы делаем. Сначала одну, потом вторую и так дальше. Вот. Так. Сейчас сразу же надо что-то, что-то. Я. Так, вот такие я сейчас сделаю. Раз, раз и нанизу. Вот так вот. Я такой еще не делал. И сверху вот мы вводим вот так вот рисунок первоначального, что я делала. Вот. Вот такой. И опять же. У меня вот сегодня считала в комментариях, спрашивают, я вот где-то беру эти вот украшения с интернета или я там сама думаю. Может интернетом помогает. Нет, девочки. Я в интернете не ищу украшение какое-то. Я даже, если мне понравится, да, какое, думаю, и я сделаю такое. Вот, когда я начинаю торт делать, все. Я делаю все равно по-другому. Думаю, вот, вроде, знаете, как заказывают мне, да, тортики. Я могу... Вот, уже все спят. А я еще не сплю. Думаю... Как бы его украсить, думаю одно, и я же говорю, начинаю делать тортик, делаю все по-другому, так что, все с головы у меня, вот как я села вот сейчас, как надумала, так и буду сейчас делать, сейчас, как я вижу, так я и делаю, с интернета я, как говорят, ничего не списываю. Смотрю, так вот девочки тоже красиво делают, стараются. Вот так. Что голову стукнуло, то и делаю. уже 9 часов вечера днем некогда было мне тортик аж на завтра нужно после обед все. все будет нормально завтра просто тоже некогда еще один тортик я не успею все навалилось и ремонты, тортики. Вопрос это а же я отказать не могу. Еще как-то потихоньку все успею, сделаем. Вот так вот и вводим. Линию покрываем все эти стыки красиво. Вот так. Крем мешочек набирайте немножко. Не надо много набирать. Так тогда удобнее работать. Время летит уже. Июль месяц вот заканчивается. Еще немножко и школа начнется больше. Кошмар. Так вроде май месяц был. Время бежит. Сегодня так все куча. Опять же, сегодня огурцы закрывала. Все, вот это закрыла. 16 банок трехлитровых И хватит. Я думаю, хватит. Не буду больше. Две штучки вот осталось. Вот так сразу же, чтобы не крутить его туда-сюда. тортик на месте сразу раз. Сделали полностью рисунок. было и рожа взять. Даже, мне даже лень его достать. Вот это вообще такого еще не было. Бомбить, бомбить нахуй И кричить надо, не видно, так вот так последний вот рисуночек. Насадки берите любые. Не обязательно вот насадка номер два. Какая есть трубочка, вот дырочка. Такой берите. Ты ж. Мне нравится такой. Насадка делать решеточки. такие. Сеточки. снизу пародюрчик делаем и будем делать цветочки все вот сделали так вот. получается так. сейчас я сейчас возьму насадочка Звездочка мелкая такая у меня сейчас. На нем говорят, по-моему, французская звездочка такая. Ну, пока, пока положу, вот эти меленькие зубчики, видите? Вот, вот такую я беру. Тоже белый крем. Промешаю. будем делать розы. Делаем как ракушку. А может не ракушку можно вот такие вот. Не буду и ракушку делать. Ракушка же везде. Я буду делать вот такие. Если вот так, вот. так. Не, будем вот. вот выдавили такие звездочки. Так будет красивее рисуночек меленький вот получается насадку вытираем чтобы лучше видно было сам рисунок Ракушки, ракушки, не хочу я ракушку уже эту. Вот и закрыли, где у нас коша углядывала, вот и темненькая. Вот так вот, все нормально. Все нормально. Все нормально. и сейчас будем делать розы. Росы будем делать сейчас. Так, вот так вот сейчас поставлю. Вот. И вокруг будем полностью делать сейчас цветочки. Цветочки. Так, так, значит, что я хочу. Покрашу сейчас вот лаймовый цвет возьму. Такой вот лаймовый цвет. Что тут есть еще? Есть. лаймовые такие цветочки розочки дальше хочу сделать желтую с красным там у меня тоже есть на том тортике но мне нравится такое сочетание такого цвета вот покрашу так, одна есть. сейчас я беру желтый Продукт краситель такой вот. Мой господи, я там не блесла не... Так хорошо это уже. Желтый. Сейчас розовый то продукт тоже. будут еще розовые или белые сделать. белые розы еще будут Я, наверное, еще темнее сделаю. Добавлю еще краситель. Вот такой же. Сюда. Вот так вот. Это будет еще у нас. Ну вот так. Не очень так и темно, но все равно. Пускай будет так. Ну и белый. Вот так вот так И будем набирать насадочки наши крем что-то дома, то буду вот задолбало, мешает и мешает. Ну, не хочу я выключать камень. Вот не буду и все. Не буду. Все, беру сначала насадку. Ой, так. Так, так. и желтый. я буду, 120... 128 насадка вот такая вот у меня сейчас беру крем. делаю два цвета я вам уже показывала как делать два цвета Вы уже знаете сейчас я наберу и покажу как получилось с одной стороны мы вот с одной стороны желтый а с другой стороны красный будем набирать вот крем желтый и красный ровно как-то там было. тоже мне нравится такая роза вот это именно двухцветная чтобы желтая и красная была или розовая была. именно вот такой цвет не знаю другие так ничего но это мне лучше красивее но это на любитель я люблю такой цвет так вот это мы уже набрали сейчас я пока отставлю сейчас я вам покажу смотрите вот набрали видите много стараться чтобы как на половинке оно было, крем. Сейчас поправляем сразу насадочку, чтобы было у нас ровно все. Поправляйся. Давай, вот так вот. Смотри, что вот это остренькая что сверху было пополам у нас вот вот так, видите? вот так должно быть. стараться нужно так сделать подкручиваем и пускай лежит, дальше я беру насадка номер не номер, она у меня без номера 2 сантиметра на выходе я буду брать белый крем Насадка делать номер 1217, тоже розочка, лаймовый цвет возьмем. Промешали, набираем. 12-17 вот такая. Тоже на 2 сантиметра. Тоже 2. Только это с номером, а то без номера. Что у меня с набора, что без номера, не ожаврила же уже сколько раз. Набор без номеров. Так что вот так вот. Набираем. приступаем вот наши розы. розы так и я хочу сразу вот с днем рождения вот визиточку посередине вот так вот сделать и сделаем такие вот крутим и закручиваем спиральку делаем такую вот вокруг этой картиночки Теперь будем делать розы. Ой, Кинем розочки, Посаживаем. Кос, крутим. Рус. Видите, серединки. Желтая. значит правильно мы с вами сделали крем отсадили в мешок так. вот такая получается роза И... так, садим ее сюда Белый. И смотрите, куда какую поставить сами. так сюда на край There небольшие, такие вот Знаете, наверное, еще хочу розовый взять все-таки тоже крем. Что у меня не остался, даже вот я его сюда сейчас немножко промешаю. 2 сантиметра это насадочка, я хочу еще такой цвет сделать, пускай будет и такая розочка, побольше цветов. Вот такие розочки еще. Дальше берем эту насадку. Стопай. So Ну, <coughs> Так вот видом. Немножко осталось и все. Сейчас будем листочки делать. Jesus. лаймовую розочку сделаю добавим надо беленькую еще сюда сюда лаймовую розу. Сюда вот белый надо, сейчас добавим. Ну, и будем сейчас листочки добавлять, и звездками немножко посыпем и все. Все так вот получается, пока. Так да я уберу сразу. Лишнее. Это я оставлю. Сейчас Одну тарелку. Покажу что сколько пока посчитать надо, сколько рос. Так. Все. потом покажу сколько осталось у меня крема Сейчас будем мешать вот у меня я крем оставляла на листочке и сюда его сейчас добавляю добавляю, где желтый был вот, и будем там мешать беру зеленый краситель топ продукт Это, он? вот он, вот он. Добавляю краситель и промешиваем. Насадка галочка. Я буду брать насадку листик. перемешали ну, я наготовила насадка номер 70 еще побольше листик но я думаю сюда не надо Пускай будут такие все одинаковые листочки Три. Добавляем здесь точки везде. цвета я захотела сделать сегодня Бордюры надо. Людям бордюры нравятся новые. А я вместо бордюроза сделаю. А еще и командует. Ну, Блин. чуть-чуть осталось И все так, смотрим смотрим, смотрим. Надо больше будет писать. Много зелени добавим, ничего немного, нормально. Возле каждого цветочка должен листочек. Так что вот так. Все. Вот. Сейчас в одну тарелку выложу. Вот так. Сейчас покажу, что у нас получилось. Тортик сегодня я сделала с такими розами, такие цвета я захотела сегодня использовать. Так, Камера садится, я так побыстрее, чтобы успеть. Такие вот бока торта у нас получились сегодня с вами. Ну все, мои хорошие, я думаю, вам тоже понравился торт. Хотите, повторяйте. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.